Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. и Сегодня будем с вами смотреть третий каталог Фаберлик. Здесь много красивых весенних акций, есть из чего выбрать. Я постараюсь быть для вас максимально полезной и оставить свои рекомендации, отзывы, советы и так далее. Давайте начинать. На первом же развороте у нас стартуют очень красивые весенние новиночки. Это вазы и фоторамка еще есть. Ну, фоторамка, мне кажется, слегка завышена, цена для обычной рамки. А вот вазы, да, я поискала, сравнила, подобные вазы стоят во многих местах, во многих магазинах дороже с учетом того что это у нас керамика я обязательно возьму а, вазочку какую-нибудь беленькую на подарок а, сестре я хочу подарить смотрите розовой вазы видел уже на них обзор у випов они вот в этих местах где у нас грани а, плохо прокрашены то есть проступает белая белесая краска поэтому я не хочу брать розовую хотя мне этот цвет нравится больше да а, хочу взять белую вазу большую или маленькую подумаю посмотрю размеры а, мал маленькая ваза в принципе тоже очень неплохая 17 сантиметров это практически как каталог да то есть под маленькие букетики подойдет и даже под средние цена очень даже такая вкусная выглядит красиво у вас у этих есть прорезиненные подставочки три штучки такие как знаете кругленькие на дне они не будут царапать ни мебель ни что чтобы то ни было поэтому вазочку буду брать еще новинки это мини сумка по типу клатча, только да наоборот она у нас и кошельки женские кошелек из кожзама поэтому цена тоже считаю завышенная так же как и на сумку ну кто любит такие как бы модели можно присмотреться мне не нравится она но ну, не смотрится совершенно даже на девушке в таком элегантном платье поэтому мне не нравится ни дизайн Незадумка. сумки для ноутбуков девчонки многие писали что стандартные ноутбуки не влезают поэтому смотрите замеряйте обязательно здесь у нас 37 на 27 на 4 нужно все равно замерять замерять свой ноутбук войдет он не войдет потому что многие писали что не входит и новая бижутерия девчонки она смотрится в каталоге безумно красиво а, мне понравилось на самом деле, но я увидела обзоры в живую на эту бижутерию, и она смотрится по-другому. Вот на этих страницах с цветочками да, красиво, здорово, приходит она в коробочке в такой миленькой, но вживую как-то не очень я подумаю может быть конечно что то еще и возьму вот этот набор более-менее но я не видела на него обзоры поищу вот он как-то смотрится но все равно знаете какой-то вот бабушкин вариант не очень молодежно скажем так. Появляются бюджетные новинки в гелях для душа это мимоза тюльпан и орхидея не очень люблю я такие вот <laughs> лимитированные коллекции скажем так потому что это перевыпуск как правило чего-то старого и ароматы чаще всего у них не подходят. но буду брать девчонки буду брать чтобы оставить вам свой отзыв я возьму тюльпан Pan. я вообще обожаю аромат тюльпана в любом его проявлении, там если это будет тюльпан это будет конечно потрясающе за 79 рублей 200 миллилитров они у нас гелевые текстуры рената оба парфюма будут у нас со скидкой 60 процентов это привлекательная цена для тех кто любит эти ароматы можно присмотреться я девчонки вам рекомендую присмотреться к вот этому аромату флюрет 629 рублей всего для него хорошая цена в прошлом году как раз по весне я его ощущала я его тестировала на себе носила знаете понравился действительно понравился это один из наиболее удачных ароматов фаберлик он весенний он цветочный он с нотками свежести красивый красивый аромат и по привлекательной цели. желтые ценники у нас на серию lancelot буду брать буду брать мужу у меня попросила знакомая тоже потому что очень привлекательная цена аромат ланцелот я тестил он мне понравился и поэтому конечно да новинки прошлого каталога барбер я уже оставляла вам свои отзывы на них что у них <сёк>, такой не, скажем не мужской аромат цитрусовый приятный нежный а в целом средства сами очень даже неплохие знаете что напоминают серию Man. вот по качеству неплохие средства дезодорант муж пока пробует тестирует но в принципе говорит что от пота защищает не то что прям вау-эффект но защищает тут наборчик будет тоже по привлекательной цене можно своим любимым взять на 23 февраля портмоне девчонки тоже мне кажется завышена цена 190 о, 1199 рублей 1200 до да, за кожзам поэтому нет конечно нет и, и вот этот вот прям как-то вообще дешманский смотрится если этот с прошивкой еще более-менее да то этот прям вообще нет линейка Glam Team девчонки в целом в принципе понравилась. но тени я брать не стала не стала почему потому что мне кажется крайне неудачное сочетание оттенков и я видела многочисленные видеообзоры, поэтому ну не знаю мне кажется 990 рублей они точно не стоят вот абсолютно потому что они осыпаются они слабо пигментированы если бы я брала палетку то либо вот эту но тут многие оттенки рыжат либо вот эту но здесь вот этот яркий сиреневый смотрится на глазах как какое-то грязное пятно поэтому тени мне кажется неудачные и цена у них завышена можно взять очень хорошую красиво пигментированную насыщенную палетку за бюджетные да, новинки тоже прошлого каталога это у нас в эриберри и здесь уже у нас черничная появляется тушь да такая она сине-сиреневая многие девочки ждали ее в исполнении в эриберрии и долго не было поэтому вполне себе можно приобрести в этом каталоге но Она, конечно, не такая сиреневая, как передает камера, да, вы сами видите, вот, она больше синяя, а я знаю, что девочки прям очень ждали многие сиреневую, такую сиреневую. Помадка классная, похож на полуматовую губную помаду овация, пока скидок, к сожалению, на эту линейку нет. У меня есть оттеночек кофейный нюдовый ношу с удовольствием, очень приятная на губах, мягкая текстура, блески больше брать не буду, девчонки, потому что там мелкие частички, которые чувствуются на губах, это неприятно, хотя оттенки и смотрятся очень даже достойно. Помада матовая, выше всяких похвал, она действительно достойная, она действительно матовая, когда вы наносите, есть такой влажный, как бы, сначала она влажная но финиш у нее все равно матовый она съедается постепенно не оставляя некрасивого контура очень похож я уже говорила на помадки vivienne сабо матовые поэтому в принципе достойной помады цена неплохая цветные корректоры для лица девчонки я в прошлом заказе показывал вам ссылочку на видео ставлю вам обязательно в инфобоксе обзоры на а, лиловый получается да и жемчужный Лиловый у нас против пигментных пятен, как нам заявляют, а жемчужный я брала с целью высветления и сияния лица. И мне очень понравился жемчужный, они у нас, кстати, есть в Фаберлик-клубе, за 1 рубль можно приобрести. А лиловый вот у меня лежит без дела, потому что пигментных пятен у меня нет, как бы применение ему не нашла, не знаю, буду думать дальше. Жемчужный очень советую, девчонки, вот он в каталоге и сейчас у меня здесь косметичка рядом я вам покажу как он выглядит на коже вот сам корректор и это очень деликатное очень красивое сияние кожи изнутри она как будто светится здоровьем я наношу на все лицо вот как он выглядит да? на все лицо прям и получается подсвеченная такая сияющая кожа отдохнувшая вот видите такое вот подсвечивание сияния. Причем здесь нет мелких каких-то частичек. Это все равномерно, все очень комфортно, приятно, без жирного блина на лице, без ощущения маски, стянутости и так далее. То есть очень комфортно. Артикул 6183 сияет классно лицо можно сверху припудрить можно смешать с тональным кремом средства кому как нравится хорошая цена будет у нас на тушь ваш оскар вот эту именно золотую мне она безумно нравилась в свое время классная тушь там чудо эффекта ван накладных ресниц вы не дождете а естественного удлинения разделения подкручивания да одна из любимых туши для меня фаберлик и она у нас будет по 199 рублей при покупке по каталогу на 500 рублей то есть мы будем выбирать ее на втором шаге желтые ценники на киеве очень хочется воспользоваться потому что моя коллекция еще не полная я возьму либо для нанесения тональной основы либо пудры и еще какую нибудь маленькую у меня есть такая такая маленькая вот по моему нет вот этой вот вот такой вот для растушевки по моему тени она у нас идет или для нанесения тени, поэтому обязательно воспользуюсь приложением, потому что кисти от Faberlic великолепные, хорошо набитые, волоски не вылезают, никаких к ним нареканий, буду брать по такой цене однозначно. В этом каталоге снова акция на Варио. крем для лица любой, да, либо питательный, либо легкий увлажняющий, либо, наверное, даже для глаз. Нет, для глаз, наверное, не распространяется, да, акция. Плюс любой эликсир за 700 рублей. Ну, кто-то скажет, что дороговато. Я вам скажу, что для этой линейки, в принципе, цена неплохая. Эликсир, его хватит вам недельки на 3. Так же, как и крема. Смотри, как активно будете пользоваться, как раз на действии каталога, да. Я пробовала вот этот зелененький аквалифтинг и вот этот вот сияние. Что могу сказать? Аквалифтинг понравился больше. Действительно, вижу, что кожа после него становится более упругая, немножко подтянутая. Вот это прямо для меня видимый эффект. Мне нравится как самостоятельно наносил на лицо, так и добавляя в кремы. Сияние. Ну, не знаю, я не могу сказать, что прям сильно есть какое-то сияние, хотя мы с вами тестировали в обзорах тоже, там какие-то светоотражающие частички все-таки в составе есть, но ни больше, ни меньше. Вроде и как масло не ложится, то есть мою кожу комбинированную не утяжеляет, но и какого-то вау-эффекта не дает. Хотя, мне кажется, для сухой кожи вполне себе подойдет. Крем у меня питательный, потому что сейчас у нас холодное время года, отопление, да, я взяла питательный, кожа сохнет. И на ночь наношу вот в таком комплекте. Крем хороший, не утяжеляет, поры пока не закупоривал мне ни разу, поэтому Почему бы не маска из линейки а, Beauty Labs с активированным углем? У нас будет 40 процентной скидкой. Очень неплохая цена. Мне маска понравилась. Сейчас активно ее использую единственный минус она засыхает в корку на лице как бы это не ось, поэтому либо сбрызгиваем сверху каким-то тоником либо не держим ее так долго то что вычищает сильно поры ну не скажу кожу очищает да кожу немножко даже высветляет мне кажется в какой-то степени она очищенная потом вау-эффекта тоже я какого-то не увидела но неплохая маска в своем сегменте и за такую цену в принципе 300 рублей она стоит да но если хотите поры уменьшить и действительно осветлить то я вам советую присмотреться к маскам из линейки экспертов фарма. Вот там маска 2 в одном, по-моему, или 3 в одном глиняной. Она действительно э, отвечает всем заявленным функциям. А, в линеечке Уикенд моей любимой будет ночная маска плюс сыворотка за 700 рублей. Рекомендую, девчонки, советую вам попробовать эти оба продукта. Ночная маска просто вау, действительно вау. А, это настолько легкая, деликатная консистенция, она вообще не утяжеляет, не чувствуется, что на вашем лице какая-то жирная субстанция или тяжелый крем. Она достаточно легкая, она прекрасно впитывается, сыворотка тоже очень хорошо, быстро и дарит, как бы, не знаю, мне кажется, это линейка такой вот румянец на вашем лице. С утра кожа чувствует себя прекрасно, но с утра мы обязательно все равно умываемся, все это дело с лица смываем. Советую попробовать. Мне нравится эта серия, одна из самых, мне кажется, удачных серий Faberlic. Гардерика. Дневной крем, ночной крем плюс крем для век. Я сейчас активно пользуюсь для шеи и декольте. По-моему, круговая пластика называется. Вот этот да, крем. Использую его и на шею и на лицо и мне очень нравится возможно попозже доберусь и до этой линеечки хорошая цена будет на восстанавливающий спрей активный аксиологи да а мне нравится мне нравится сбрызгивать им маски мне нравится им пользоваться просто так как тонером да под макияж под крем дневной 129 рублей 100 миллилитров нормальная цена а возможно затарюсь может быть куплю попозже посмотрим к лету к лету тоже на него бывают хорошие акции в линейке Axiology набор у нас будет э, так кислородное питание дневной крем и крем для век мне не очень нравится эта серия больше подойдет для сухой кожи но ну и в целом вообще мне нравится больше всего девчонки кислородный баланс он будет у нас э, без акции то есть за 400 рублей дневной ночной мне понравился с этой линейки кислородный баланс дневной крем он действительно матирует матирует но сейчас нет такой необходимости а э, ближе к весне на лето да Прям был Мастхевым у меня в прошлом году вот эти контейнеры новиночки органайзера для ватных дисков для палочек и дисков да, для ватных палочек брать не буду потому что цена тоже завышена в том же самом фикс прайсе самый дорогой контейнер огромный стоит 199 рублей а вот такие для дисков небольшие по 99 поэтому дороговато линейка Осиул. гидрофильное масло будет по очень вкусной цене 399 рублей у меня оно есть она мне простояло практически полгода потому что изначально эта линейка вызывала покраснение лица у меня мне это жутко не нравилось и раздражение может быть даже в какой-то степени в этом году сейчас зимой дала второй шанс и вы знаете пока ничего но я не пользуюсь им каждый день я где-то раз в три дня а, снимаю им макияж и хорошенько прохожусь по лицу сняла макияж смыла потом наношу еще раз помассирую очищу да очищает действительно хорошо очищает макияж снимает у меня не с первого раза со второго только. А, неплохое гидрофильное масло, честно говоря. За такую цену можно, девчонки, взять и попробовать. Особенно у кого сухая кожа, возрастная кожа, мне кажется, этот продукт будет находкой. Тоник тоже сейчас добиваю из этой линейки витамины. Тоже у меня от него в прошлом году краснело лицо. В этом году вроде хоть тьфу все пока нормально. Но тоже не каждый день пользуюсь. Если, думаю, буду пользоваться каждый день, то тоже покраснеет. Моя любимая очищающая мицеллярная вода для чувствительной кожи будет с хорошей скидкой. Я, пожалуй, ее возьму за 199 рублей. Мне так нравится. И нравится аромат у этой линейки. Вообще потрясающий. И вот та маска, про которую я вам говорила, она будет стоить 279 рублей. Но У нас, по-моему, она есть в Эберлик Клубе. вот она действительно затирает поры, очищает их и зрительно уменьшает. Это видно. Мой любимый хит-продаж бальзам «Гладкие пяточки». Пока на него акции не будет, брать не буду. Вообще можно взять его за 99 рублей. Я пока затарилась, мне пока достаточно. Линейка про руки, про, руки, про ноги. Два средства для ног за 69 рублей. Можно будет взять каждый. Вы мне советовали, девчонки, я эту линейку... Скажем так, не люблю, и вам об этом часто говорю. Вы мне советовали взять 5 в одном крем для рук, 5 в одном крем для ног. Я воспользовалась вашим советом. Ну и что могу сказать? Для меня и, и, и этого маловато, но у меня очень действительно сухие руки. Возможно, у кого нормальный, тому и подойдет. Мне нет. Я, конечно, пользуюсь сейчас этими средствами. Но а, это совершенно такое вот поверхностное увлажнение. Никакого питания я не чувствую. Спасением для моих рук пока является бальзам для стоп-гладкие пяточки. Вот, вот этот. Он, да, я его наношу в течение дня сейчас и на ночь, и тогда вот более-менее мои руки остаются еще напитанными. Будет у нас новинка э, мус для душа. Вот так он выглядит. 249 рублей будет стоить. Конечно, дороговато, за объем 150 мл, но очень хочется потестить, потестить, показать вам, как это будет выглядеть э, аромат миндаля мне нравится но я саму линейку лакрем крем не очень люблю потому что она мало пенится но пожалуй возьму возьму девчонки покажу вам обязательно в обзоре заказа как выглядит этот мусс протестируем с вами его вот это мыло, девчонки, я вам уже показывала, оно не пахнет клубникой, оно пахнет просто мылом, без каких-либо отдушек, знаете, детским мылом таким универсальным пахнет. А вот этим гелем для душа сейчас активно пользуюсь, клубничка, клубничка очень сладкая, приторная, больше похожая на клубничное варенье. Девчонки некоторые писали, что чувствуют банан, я не чувствую, но у всех у нас как бы свое обоняние поэтому что уж тут говорить а, средства гигиены у нас впервые я вижу это по 129 рублей будут все обычно так стоят только ежедневные а ночные дневные по 149 поэтому это хорошая цена я запасусь а, любимое мое средство для интимной гигиены будет стоить 179 рублей по скидке 40 процентов не знаю буду брать или нет потому что сейчас девчонки пользуюсь мусом и а, у меня от него возникали раздражения Я вот покое пока его отменила дней на 5, сейчас попробую снова опять повторю хотя у нас гипоаллергенный да у меня такая же песня вот с этим мусом как а, с гелями эйвон для интимной гигиены у кого было раздражение девчонки напишите может не я одна такая потому что на обычное вот это гелевое средство у меня такого никогда не было я его всегда хвалю и люблю а здесь вдруг как бы такой конфуз скажем так так что если сталкивалась стал, сталкивались с такой ситуации напишите а, два дезодоранта шариков по цене 85 у меня в запасе пока есть два брать не буду но мне они нравятся девчонки я их люблю я их беру они у нас без по-моему спирта идут Краска. Краска салон KEO по очень привлекательной цене. Я ни разу ее не пробовала, но девочки мне писали, что она жидковато. Но за 169 рублей прям вот хочется взять. Не знаю, подумаю пока, какую краску буду брать. Сейчас я практически в самом темном оттенке. И мне хотелось бы 4.1. Вы знаете, но, к сожалению, в салон KEO 4.1 нет, только 5.01. Мокка, да, в пепельный отлив. То есть холодный такой благородный оттенок. Поэтому подумаю. Обязательно. А вот даже эксперт будет, краска у нас дороже, салон Кия. Я первый раз такое вижу. И мне вот очень нравится из темных оттенков, кто брюнеточки, девчонки. Вот он, оттенок 4.1. Вот он. Это вот холодный каштан пепельный. Он очень красивый. Если никто не может определиться, пишите мне ВКонтакте или. В инстаграм ссылка всегда под видео я вам пришлю в личку фотки у меня есть фотки прошлого года где я красилась этой краской 41 крупным планом волосы какой получился результат я вот очень довольна оттенок шикарный просто но ботаника не хочется брать совсем говорят она жжет будет на детскую линейку а у нас акция хорошая при покупке двух продуктов действуют желтые ценники я в свое время частенько брала комплекс для экстрактов купания комплекс экстрактов и гель для купания гель для подмывания Они классные девчонки для новорожденных малышей по такой цене у нас вообще средства для новорожденных масс-маркетах очень дорого стоит за 179 рублей взять хорошее безопасное средства это здорово здесь брать ничего не буду особо акции нету хотя у нас кончается э, жидкое мыло но но без акции может быть а нет девчонки она идет тоже по акции вот такой именно у нас сейчас кончается 3 плюс возьму и либо его наверное либо пену для ванны нам нужно будет взять два продукта тоже чтобы сработали желтые ценники вот в кошке малини. я вообще ее остерегаюсь девчонки потому что у нас на вот этот шампунь была ядерная реакция красные пятна по всему телу поэтому я как-то сейчас вот мимо этой линейки стараюсь проходить совсем концентраты сейчас девчонки допиваю контроль и очищение сейчас допью дам вам полноценный отзыв. я в прошлом году на своем марафоне для похудения пила тоже эти концентраты и у меня сложилось определенное впечатление в пустых баночках обязательно вам расскажу потому что сейчас весна и я решила снова достать свои запасы и допить Появляются новые порошки у нас, девчонки. Говорят, что это и новая формула. Очень, конечно, интересно, но я не буду брать. 299 рублей уже они будут стоить все. По 249 мы их больше не дождемся, я так понимаю. Для белых, для цветных у нас, по-моему, и универсальной. Да, это говорят, по крайней мере так говорят, что это не только новая упаковка, но и новая формула. Очень интересно, на самом деле, но не хочется экспериментировать, потому что цена довольно не бюджетная из линейки дом фаберлик еще что буду брать буду брать цитрусовый спрей освежитель по 99 рублей и, возможно весенние цветочки потому что сейчас весной уже хочется какого-то легенького аромата хотя они крайне нестойкие вот эти вот два да, а свеженький такой морской и с цветочками но все равно все равно, скорее всего, возьму их, потому что вот эти уже тяжеловаты. Как-то в воздухе пахнет весной. Кондиционеры по 159, да, по 149 тоже они у нас больше не будут. Кондиционеры хорошие. Средства для мытья посуды по 149. У меня сейчас черные еще пока брать в запас не буду. Буду брать что-то чистящее. А у меня заканчивается для духовки и плит. Закончился крем для чистки уже металлический. Вот этот я еще не пробовала. Девчонки, желтый, наверное, возьму его на затест. И буду им мыть все, что только можно. И буду брать мыло. Тоже закончилось. А земляничка мне не очень нравится знаете слегка такой честно говоря потухлый аромат скорее всего возьму с кофе вот он более-менее они практически без задушки но когда принюхиваешься вот ну не серьезно, серьезно, совсем не ахти из чистящих средств еще у меня заказали для туалета это классный гель хорошо очищает и я себе возьму попробовать наверное спрей налет потому что акция у нас любые два продукта всего за 139 рублей я его еще не брала средства для ванны брала нравится анти вот еще нет в конце каталога у нас вот такие вот предложения Aromamania. Не знаю, покупает их еще кто или нет. У меня они стоят без дела уже больше года. И на мини-ароматы. Вот такая акция. Если берем 3 за 195, здесь 15 миллилитров Ну, в принципе, 15 миллилитров за эти деньги нормально, но можно взять 30 миллилитров за 200 с чем-то рублей. Гели для душа мне нравятся, и парфюмированные гели от Фаберлик. Они хорошо пенится за 95 рублей отличная цена. На э, Вербену будет хорошая акция. И здесь моя любимая мицеллярочка. Тоже знаю, многие девочки мои любят ее. Она деликатная, несмотря на ядреный запах лимонника, она глаза не щиплет абсолютно. И очень хорошо без эффекта панды снимает макияж. 129 рублей и 95 при покупке двух продуктов. 95 за 100 миллилитров это нормально, 110 даже в мицеллярчике. Хорошая цена, тем более качество тоже хорошее. Ботаника у нас тоже тут при покупке двух. И, девчонки, буду брать еще шампунь. Вот эти как-то не очень, потому что сейчас у меня волосы в хорошем состоянии и кожа головы жирнится да, я не пересушиваю их светлыми оттенками и они у меня такие довольно живые а вот эта линейка яркости есть, боюсь как бы не утяжелила да которая на акции у нас поэтому скорее всего возьму без акции за 119 рублей вот такой шампунь девочки тоже рекомендовали шампунь бальзам с липовым цветом он у нас так укрепление и блеск вот наверное возьму его такой потому что бальзамов у меня еще в запасе и масочку очень много линеечка fleur de прованс по желтым ценникам beauty cafe И помадки. У нас губная помада абсолютно объем будет за 145 рублей. Мне не очень она нравится, поэтому я на такие акции не смотрю. Цветные туши, синие, хаки коричневые, да. И здесь у нас прям в самом конце, не знаю почему в конце, презентация новинок следующего каталога, очень интересно. Девчонки, обязательно буду что-нибудь брать. Интригующее, прям описание такое. И акция у нас тоже будет в третьем уже каталоге. зависит она будет у нас от суммы нашего заказа то есть мы будем получать опять карточки вот такие вот которые у нас будут беспроигрышными мягко ну как беспроигрышными нам по ним будут давать скидки нужны они нам не нужны думайте сами я редко ими пользуюсь на самом деле потому что они бесполезны если попадется продукт за 1 рубль то конечно здорово а все остальное как правило скидки 60 процентов так далее 50 они э, есть частенько и в каталоге и розыгрыш главных призов у нас до да, 30 светодиодных масок 15 смартфонов samsung galaxy note 10 и 3 главных подарка путешествие на двоих в Британь, во Францию. Ну, это вообще потрясающе. Еще 3000 наборов на новой линеечки. Призы класс Но я, девчонки, никогда еще ничего не выигрывала пока. Возможно, когда-нибудь это и случится. И для новичков. Если вы зарегистрируетесь в этом каталоге, то получите на выбор любую водичку Валентина Юдашкина. И если вы разместите свой заказ в первые сутки действия каталога, то еще будет какой-то бонус. Очень интересно, что это за бонус, девчонки. Я буду делать в первые сутки, но регистрироваться ради воды не буду. А если вдруг вы смотрите меня и вы будете новичком в следующей компании, обязательно пишите, что за приз. Я думаю, многим девчонкам будет полезно и интересно. Может быть, стоит ради этого зарегистрироваться. Хотя, если, конечно, в счет фактуры у нас он будет обозначен, а то, может быть, так и будет идти у нас как приз-сюрприз. Ну, на этом все, мои хорошие. Вот такой обзор каталога у нас с вами получился. Есть, в принципе, и новиночки интересные, и вкусные, и вкусные акции. Так что, надеюсь, что была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Люблю вас, целую. Пока-пока.